тогда вы этого 100 процентов 100 процентов добьетесь что это может быть старайтесь каждое утро когда вы просыпаетесь и ставите вот так вот ножки сложить ручки вот так и сказать сегодняшний день я посвящаю и дальше скажите чему почему да, если вы будете каждый день посвящать чему-либо тогда вы этого сто процентов сто процентов добьетесь что это может быть? Посвящаю сегодняшний день скорому появлению в моей жизни моего персонального 1 миллиона долларов США. Допустим. Или посвящаю этот день скорому появлению мира в моей семье. И посвящаю этот день своей семье. Или посвящаю этот день материальному процветанию своей семьи. То есть вы начинаете посвящать чему-то свой день. Почему? Вы представляете, наша жизнь это лодка, которая плывет в океане. Вы представляете, есть хороший корабль, это вы. Есть хорошая судьба, это вы за рулем. Есть даже карта, где написано большое количество городов. Но нет понимания, что нужно куда-то приплыть. А если вы никуда не плывете, вот смотрите, корабль хороший, море хорошее, спокойное, полные там волны, трюмы, бензина, я не знаю, топлива какого-то. Капитан умный, хороший, но лодка никуда не плывет. Если она никуда не плывет, то может ли она гипотетически куда-то приплыть? Наверное, не может приплыть. Тогда вам необходима метазадача. Вот эта метазадача и метацель – это то, что нужно делать ежеутреннее, то есть каждое утро. Или делать это… Всю эзотерику можно закончить, если ты знаешь, что нужно ставить метацель. Утром проснулись и говорите, я посвящаю сегодняшние занятия свои, или я посвящаю сегодняшний день, и говорите, чему вы посвящаетесь. Материальному благополучию своей семьи. Или говорите, тому, чтобы у меня много всего выросло на огороде. Или там, здоровью своей, своему здоровью, или еще чему-то. Тогда вот этот день он будет все создавать для того, чтобы это в вашей жизни появилось. Поняли? Только для себя, или для своей семьи. Но нельзя делать это для народа Казахстана, нельзя это делать там, для мира во всем мире, нельзя посвящать свою жизнь для того, чтобы возникали или не возникали очаги напряженности в мире и так далее. Поняли? То есть это ваши трансперсональные индивидуальные задачи, вот им нужно посвящать свою жизнь. Потому что если вы не посвящаете свою жизнь своей персональной задаче, то найдется какой-нибудь человек, который при помощи манипуляции, которая будет проведена на ваши чувства, заставит, чтобы вы посвятили свою жизнь не этому. А вот как это происходит. Вас заставляют смотреть, допустим, какое-нибудь видео в ютубе, и там написано, видео там об этом, об этом. Но когда человек его выкладывал, он его чему-либо посвятил. Тогда вы тратите, и на это тратится часть вашей жизни. Смотрите, так бы вы прожили, что-то бы сделали. А так просмотрели это видео, и ваша жизнь потеряна ради чего или для чего? Бог создал человека для того, чтобы он исполнял свои цели. Поэтому, когда вы смотрите какое-то видео, то вы исполняете цели того, кто дал этому видео какое-то значение. Смотрите, там убивают людей, идет война. Вы смотрите это видео, значит, вы посвятили свою жизнь войне. Да? Таким образом вы становитесь соучастниками войны. Представляете, а почему военные действия начинаются? Смотрят в интернете и смотрят. Если много кликов военных действий, значит это хорошее имеет э, релевантность. Значит нужно создавать новые условия для того, чтобы война была. Как прекратить войну? Стать безразличными. Когда никто на это не обращает внимания, когда у всех безразличие, война заканчивается. Вы можете мне не поверить, сейчас это выглядит именно так. Когда людям надоело, а им там надоело через 5-6 месяцев, они перестали там листать, перестали смотреть о войне и после этого их война закончилась. Потом начали снова, почему грязи не хватает, да, в снова, что же там делается, что же там делается. Новая грязь начала появляться, начали смотреть, что люди снова обращают на это внимание. Ну давайте снова будем бомбить. Тогда кто заставил, чтобы эта война была? Мы пассивные смотрители этого всего. Понятно? Поэтому посвящайте утренние занятия или посвящайте свою жизнь чему-нибудь созидательному. Тогда даже если будете смотреть какое-нибудь чужое видео, то это не повлияет на то, что вы эту энергию отдадите туда. Понятно? Потому что у вас утром была поставлена мета-задача. И даже то, что вы просматриваете, будет заставлять что-то или эту энергию реализовать, только ваши трансперсональные задачи. Понятно. Поэтому позаботьтесь над тем, чтобы у вас была своя метазадача. Я делаю так. Я утром только проснулся и говорю, посвящаю сегодняшний день своей семье. Что я имею в виду? Вообще ничего не имею. Почему? Потому что я посвящаю своей семье. Это еще что значит? Ну, это подразумевается, что этот день можно прожить для того, чтобы видеть их, заботиться о них. Делать из них ценность своей жизни. Нету ничего дороже для человека, чем его семья. Почему? Сам человек как, как хворост, хворост, поломался и все. А когда много в хворосте, веничке, всего, то его попробуй поломать. Поэтому крепость семьи зависит от количества людей в этой семье. Поэтому не бойтесь привлекать в семью много людей, не бойтесь рожать, растить и так далее. Чем больше, тем лучше.